Все начиналось очень хорошо, мы были довольны поездкой, мы прилетели туда и сразу же поехали на Красную площадь, да, с чемоданами, да, с сумками. В общем, в общем, мы добрались до Москвы, да, до центра города. Да, мы в Москве. Мы Есть. вот возле интересной карусели, вот, вышли возле площади революции. Пло... Мы на площади революции. Да. Где Кремль? кремль? <свят> я вижу башню. Давай искать. Кремль, наверное, в той стороне, я <свят> не знаю. Будем искать Кремль. Типа. Мы сейчас находимся на Красной площади, Камский мной. Да, я иду. Вот на Красной площади. Там, короче, Ленин, а там, короче, Путин. Да. Вот видите, как классно, да? Пойдем сейчас в гости Путина, заглянем. Вот смотрите, вон там, он Кремль, да, видите, вот мои пальцы. Да. А там церковь. Вот смотрите, как красиво вообще, да? Ты на китайца показала. Китайцы тоже красивые, я вам отвечаю. <свят> там сзади тоже китайцы. А вот это вот гум. Да, вот типа. Вот, Дорогой там. магазинчик. Да. Там, там они на офигенные шмотки. Ты еще не была там. <свят> Но ну, ты уже знаешь. Да. Тут такие хуй снимай. Погода прекрасная. <свят> ну как сказать, 8 градусов. <свят> <свят> <свят> мы, мы не <свят> Очень много китайцев. Нас не догонят Нас не догонят Никто уронит ночь на ладони Нас не догонят Нас не догонят А мы до Москвы поехали на два дня Нас не догонят Погуляв где-то час-полтора, мы решили позвонить насчет квартиры. И тут началось все самое страшное. Нас скинули с квартиры и сказали, что квартиранты продолжают э, там жить, и они еще там будут жить. Поэтому нас послали, и мы резко пошли искать другую квартиру. Погода была очень холодная. То есть у меня уже начинался ком в горле, и я думаю, что мне прям срочно нужно взять либо стрепсил, либо что-то такое, что помогло бы мне от горла. В общем, мы зашли в шоколадницу, чтобы хотя бы пообедать, потому что мы этого не делали. Только в самолете разве что. И... И у меня включился диод. В общем, мы нормально покушали. И уже готовы были искать квартиру по всяким сайтам. Мы нашли первую попавшуюся, которая, в принципе, была свободна. И, в принципе, не казалась слишком далекой от станции метро, от которой нам нужно было ехать. Еще чуть-чуть посидев в кафе, мы рванули туда. Мы приехали туда, на станцию метро. Затем мы потопали пешком. Мы прошли мимо красивых домов, которые прям высотки, Прям, знаете, такие э, только новостройки. Там дальше был лесок, и тропинка прерывалась. Я не знаю, как люди там ходят, но мои туфли были в грязи. Мы пошли туда, но грязи я не боюсь. Мы пошли с, на пролом этой тропинки к нужному дому. Мы, мы вообще сомневались, что мы туда идем, потому что там реально слишком странная композиция архитектуры как будто бы там что-то не достроилось, или вообще это заброшенные объекты какие-то. В общем, мы прошли дальше, и мы увидели, что там стоит э, такая, знаете, пятиэтажка, как, как у нас, блин, э, в Омске обычные хрущевки пятиэтажки. Там таджики какие-то валяются возле подъезда, и... Ну, в общем, ладно, в принципе, что нам? на Два дня только. Мы зашли туда, мы поднялись на... какой там был третий этаж, наверное... Мы поднялись туда и поняли, что там условия не очень наилучшие для нашего проживания, хотя бы для двухдневного. Там слишком было все старое. Подруга, которая Камски, она очень страдала из-за этого. И поэтому она ныла всем в голосовых сообщениях, что все очень плохо, что жизнь несправедлива. И мы начали искать другую квартиру. Только мы с этой Немножко облажались тем, что мы сразу заплатили там 4000 за вот эти два дня, и, и все, и отпустили, она ушла куда-то там, хозяйка, причем хозяйка она какая-то цыганка была, э, в общем она ушла куда-то вместе с дочкой, и она оставила телефон, то есть мы даже не могли позвонить ей сказать, то что типа, извините, мы передумали насчет квартиры, возвращайте сюда, давайте наши деньги, мы поедем, нет. И зная, что у нас только один день в запасе, то есть один свободный день для прогулки, и нам именно вот этот вот, четвертое число, мы, мы получается, приехали в 7 утра, пробыли до 12 на Красной площади и поехали в 12 на квартиру. Мы, наверное, часов до трех проводились. Мы пока ждали эту хозяйку, пока она придет снова за своим телефоном. Она сказала, что типа, вы сами виноваты, и, типа телефон вообще тут ни при чем. Она не вернула тысячу. Она вернула три тысячи, но не вернула тысячу. И сказала, типа, ну, ну и ладно, ну и валить. Мы вышли. Мы договорились насчет второй квартиры. Она находилась рядом. То есть вот этот лес, который проходит, и вот здесь вот эта вот пятиэтажка, вот здесь проходит нормальная тропинка, вот с нормальными высокими домами, а вот здесь вот станция метро, в общем, вот здесь вот, где вот эти новые дома, мы расположились там, мы подошли туда и, блин, это действительно хорошая квартира, мы в ней остановились. Мы сразу даже, блин, хозяйка ничего не поняла, мы просто тупо скинули вещи, такие, на эти деньги, блин, мы уже и так долго провозили здесь. Мы быстро выбежали и пошли до станции метро и поехали э, в охотный ряд, то есть э, мы обратно поехали, в принципе, на Красную площадь, а я хотела заскочить в этот торговый центр, в общем, мы там немножечко провозились и поняли, что уже темнеет. ты посмотри какие такси Коннора в москве в москве мы с коннором ну блять это ужасный день Просто мы ненавижу москву мы наконец-то попали в центр москвы снова да не говори но на этот раз уже без багажа и у меня очки потеют. да но ты посмотри какие здесь такси здесь ты видишь, да? А с прямого Государственной Думы, короче. В общем, вот э, Государственная Дума. А мы пытаемся найти охотный ряд. Да. А я могу быть я Что ты можешь? Так, классно. Угу. А, ничего Сейчас смена Смелю че согласно. как роботковый. <связывая> Прямо вовремя подошла. <связывая> как раз нас... Давай вместе с снимем пока видео. Ты снимаешь? Да. Вот давай. Давай, что мы снимаем. Мы в центре ночной Москвы. Да, здесь очень охуенно. <связывая> Сказал Камский, как отрезал. Я неправильно делаю панораму, но мне все равно. Да ну, здесь просто класс. Она офигела. Я 6 лет не была в Москве. А я вообще первый раз. Я только не была. И по сути ночью она только начинает возрождаться. Возрождаться, жить своей жизнью, ночная Москва. А также мы не знали, что делать с тем, что... Как сказать э, вообще всем, что мы вообще сюда приехали. И мы задумали включить э, трансляцию, то есть задумала даже не я, а Камский, потому что типа, блин, ей нужно было уже сообщить. А я, в принципе, могла бы и дальше молчать. В общем, мы запустили трансляцию и пошли по, прям э, по площади Москвы, прям до детского мира. Мы хотели дойти пешком до Арбата, но мы поняли, что потом, что свернули не туда. И просто наводишь что О, мы все в Москве! Для Optimus. Так, а как перевернуть на нас камеру? Как на нас камеру перевернуть? Просто проворачиваешь эту и переворачиваешь камеру. А, точно. Да. Не очень удобно. Не говори. Ну, тут, короче, вот я с Конором вот Я запускаю стиль. Прямой эфир у нее идет, короче, я выключу свой. Ну тут видите, тут Блядь, тут Оптимус где-то Опа, сейчас, короче, блять, я еще тут еще реже тут Марвел. Я отсюда не выйду, вы ч? я не. Я понимаю, блин. Коннор, сфоти меня со всеми, пожалуйста. Вот. А -а -а. да, если ты не слышишь, я тебя разберу сегодня ночью. Вот первый раз человек камеру держит. Дай мне понять, что-то отмечу. Что Сейчас я сформирую. 198 просмотров, 3 лайка. Или, да? Да. Давай поснимаю сейчас. Так, давай я сейчас тут встал в 6 утра, это вообще ничего. По, по сравнению с тем, что я встала в что? Я тебе объясняю. Мне. Че? Я тебе все объяснил Блин, я его проблему Тут просто, блин, стенд, где все Стопики, вот я, ну, сейчас, короче что... Показываю, у нас клуб для вас Вот, какой -то, какой -то знай, может быть. Блин, просто скажу Просто <сínt> скажи, как это включается Не знаю я еще не доехали, а уже смотрю, какой треш тут происходит. Это ж Москва хуйня. Это ж Москва? Конор, ты такой наивненький. Ну я тоже наивненький. Да. Мы же в Москве. Знаю, а ты уже прямой эфир ведешь? Да. У -у -у -у. Пока никого нет. Но... Ну, сейчас скоро зайду. Да. Блин, где он включает? Он должен включаться. Ну, нет, Потому ты чего? Ты чего? Че? Москва да. же ничего не включает.